Та же Чечня, посмотрите, как выросла, Дагестан поднимается, они автономные, есть область, а есть республика, если бы Луганскую и Донецку, Ой, это, ну, Донецк. да, они же просили, но вот это... Украинская часть населения националистически под влиянием Запада, западных Польши и так далее, грунт распирает от желания власти. И нет, Вы посмотрите, какое, извиняюсь, говно был Ющенко, президент Украины. Что это за президент? А Порошенко, хоть английский знает. А сейчас вообще комик. Да, а Зеленский? Комик, да. Его, у него мозги работают, ему надо было что сделать? Взять и повернуть власть.